Всем привет! С вами Айдар Усманов на телеканале Универ ТВ. Ну что ж, давайте поскорее перейдем к новостям. Диалог Тины Канделаки со студентами состоялся в Казанском федеральном университете. Битва за телеграмм. Кто прав, а кто виноват? Всероссийские студенческие дебаты прошли в КФУ. Студенты КФУ и других университетов поборются друг с другом на всероссийских судебных дебатах.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 Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала Матч ТВ поделилась своим распорядком дня и годными лайфхаками. О самых ярких моментах встречи узнаешь из сюжета. Добровольцы, welcome on stage, что называется. Итак, выходим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 В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась масштабная встреча выпускников. На базе Инженерного института Казанского федерального университета прошла 11 олимпиада для юных изобретателей Кулибины 21 века. Диана Шилова, Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Универньюс. Несмотря на то, что суд принял решение о блокировке телеграмма, мессенджер все еще работает. А вот множество других интернет-ресурсов стали заблокированными. Подробнее расскажет Олег Кашин. Роскомнадзор имеет все законные основания для блокировки российского мессенджера «Телеграм». А решение Таганского московского суда лишь подтвердило правомерность действий Роскомнадзора. Но представители «Телеграма» с блокировкой не согласны. Именно с этого момента началась так называемая гражданская интернет-война. Для мессенджера «Телеграм» последствия оказались несерьезными. Он как работал, так и работает. И несмотря на то, что с перебоями это задело и другие сервисы, в Вайбе и Звонки перестали работать. Скорее всего, благодаря ван... Ван... вандализму надзора. я не знаю, как это еще назвать, попытки разрушить сеть, скорее всего, в течение дня Будут отваливаться и другие сервисы, однако сам Телеграм не пострадает. Пока, несмотря на все усилия Роскомнадзора, мессенджер все равно работает. С самого начала Роскомнадзор предполагал, что для доступа к мессенджеру будут использоваться анонимайзеры, которые в России запрещены. Но Павел Дуров ввел в Telegram встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют никаких действий от пользователей. Обход блокировки основан на дублировании данных Telegram на сторонних общедоступных серверах. Telegram выбрал такую тактику, они берут, арендуют другие IP-адреса. И компании, у которых они ведут, присылают пуш уведомления с пользователем Telegram, и тем самым они переходят на новые IP-адреса. Аренда вот этих IP-адресов, она превысит какой-то порог, то они, наверное, будут другие вещи, будут, скажем, использовать уже прокси-серверы, VPN, Tor и так далее, и так далее по списку. Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса. 17 апреля их число достигло почти 16 миллионов, основная часть которых принадлежит компании Amazon и Google. Проблема заключается в том, что в результате блокировок IP-адресов многие легитимные сервисы перестали функционировать. Под удар попали другие мессенджеры, почтовые клиенты, игровые сервисы, социальные сети, интернет-магазины и многие сайты. В России технически сложно заблокировать телеграм. Во-первых, интернет пространство нашей страны открыто и является частью глобального интернета. Во-вторых, в России нет фаервола, как, например, в Китае. Некоторые СМИ приняли позицию, что Павел Дуров бросил вызов и победил. Надо полагать, что такая ситуация вынуждает государство в лице Роскомнадзору идти до конца. Интернет-газета Взгляд считает, что ошибкой Александра Жарова, руководителя Роскомнадзора, стало то, что не было озвучено. Речь идет не о полной блокировке, а лишь о затруднении доступа к мессенджеру, о создании максимально возможных препятствий для его функционирования. К тому же есть информация, что основной причиной действия государства стало введение Дуровым собственной криптовалюты, которую, по мнению силовых структур можно использовать для продажи наркотиков и поддержки экстремистов. Надо отметить не очень хорошую работу Роскомнадзора не только в IT-сфере, но и в общении со средствами массовой информации. Олег Кашин, Универньюз. Как в России относятся к личности Владимира Ульянова-Ленина? Как он повлиял на события в мировой истории и насколько тесно связан Ленин с Казанским федеральным университетом? Постараемся ответить на эти и другие вопросы.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 Анна Глазунова, Рустем Садриев, Универньюз. Ну вот и все на сегодня. Всем отличных выходных, до скорой встречи. Пока-пока.